Не первый день идет нешуточный спор по поводу строительства мусоросжигательного завода в Казани. Есть у этого проекта как сторонники, так и противники. Чтобы расставить все точки над «и», не хватает открытого диалога. Именно поэтому 15 мая телеканал Универ ТВ» провел публичные дебаты по теме «Мусоросжигательный завод. Эмоции и факты». Президент Татарстана Рустам Миниханов заявил, что без широкого обсуждения с общественностью решение о строительстве завода принято не будет. А дебаты призваны помочь выяснить всю правду. Олег Кашин, Универньюз.